Всем друзья, доброго времени суток, по многочисленным просьбам записываю данный видеоролик, который даст понимание об общем концепте компании, расскажет о действующем маркетинг-плане, о непосредственном продукте, в связи с тем, что немножко проблематично выходить на связь skype и компания на данном этапе находится в предстарте, мы набираем команду именно тех людей, которые готовы Именно к тому, чтобы начать это движение, показав а, хорошие финансовые результаты. Ну и переходя непосредственно к самой компании, называется она «Easy Busy». То есть, это комьюнити, которая дает возможность объединяться предпринимателям как сетевого направления, так и традиционного бизнеса с целью а, получения дополнительной прибыли, основной прибыли, сохранения и приумножения капитала. То есть, а, что непосредственно компания предлагает нам в качестве продукта. То есть продуктом компании является так называемое образование в нескольких отраслях, включая такие основные как интернет-предпринимательство, MLM-индустрия, криптоэкономика. Клиентам доступны закрытые вебинары, тренинги, обучение, лидерские школы, мастер-классы от ведущих бизнес-тренеров, успешных предпринимателей и трейдеров. То есть после регистрации вы попадаете в свой бэк-офис, так называемый личный кабинет, и получаете э, свой продукт. Продукт, он, соответственно, носит характер интернет-формация, то есть его нельзя потрогать. Обучение недоступно в личных кабинетах. При помощи этих обучений вы, соответственно, улучшаете свои навыки в определенных направлениях, в частности таких как MLM-предпринимательство и криптоиндустрия. То есть о чем конкретно идет речь? Клиентам доступны 4 пакета образовательных программ. Первый называется Basic, он стоит 12 долларов. Это базовый курс. Далее идет стандарт за 180 долларов, расширенный курс, пакет профи стоит 364 доллара, более продвинутый курс и пакет VIP стоит 500 долларов. То есть это полный курс. Чем же они отличаются? Каждый пакет отличается непосредственно контентом и плотностью информации. Оплачивается пакет единожды и не требует абонентской платы. Если будем разбирать, да, минимальный пакет образовательной программы BASIC за 12 долларов, в любом случае включает солидный объем материала, который достаточен для понимания основных баз каждого из направлений, то есть те направления, которые я озвучил. Конечно же, здесь на презентации будет представлена краткая информация о начинках, скажем так, этих образовательных программ. После того, как компания официально запустится, можно будет ознакомиться со всеми Перечнем, то есть а, информации, которая будет а, именно представлена в каждом из пакетов. Здесь же, в частности, я хотел бы а, провести а, по большей части краткий экскурс. Да? Основные особенности этих образовательных.. Программа в чем же заключается? То есть обновление контента – это свежая, постоянная, актуальная информация. То есть в частности, человек, который приобрел контент, вот так называемый пакет образовательный, он в любом случае э, будет именно актуализированную информацию получать, та, которая, скажем так, находится э, в трендовых рамках. Никаких абонентских плат тут не предусмотрено, то есть разовая покупка, один раз покупаете пакет, доплачивать вам э, не нужно. Применяются только рабочие инструменты, то есть по минимуму воды, никакой воды тут не будет, только то, что конкретно приводит к результату. Тренинги, которые будут доступны обладателям образовательных программ, они предусмотрены именно от практиков, а не теоретиков. Для чего? Это нужно, соответственно, для того, чтобы привести вас к определенным финансовым результатам, показателям более высоким, чем у вас есть на данный момент и именно не в теории а на практике люди которые добивались высоких средних чеков ежемесячных будут давать э, уроки приглашение известных бизнес тренеров чтобы вы понимали да по каждому из пакетов предусмотрено обучение как я уже говорил да будут бизнес наставники люди которые будут давать обучение а эти обучения будут доступны как в режиме онлайн так и соответственно в режиме записи вы сможете зайти в свой личный кабинет и просмотреть если что то непонятно пересмотреть запись, и, соответственно, в дальнейшем уже даже можно будет вопросы какие-то определенные задавать. Наличие цифровых продуктов, то есть, социал-ЦРМ, социал CRM, CRM, да, как тут называют, различные инсайты, секреты от профессионалов, о чем тут идет речь, то есть, будут применяться реально действующие схемы и фишки, выработанные годами, и которые, конечно же, работают. То есть, есть схемы, которые работают, и в общем доступе в интернете есть конкретно, которые работают. Здесь же максимально адаптировано к тому, чтобы вы зарабатывали хорошие деньги, могли полностью, соответственно, адаптировать свои знания, применить их, коммерциализируя, в случае, если у вас а, есть какие-то то недопонимания, вы всегда сможете а, задавать вопросы и а, обучаться. То есть, а, каким образом построено обучение. Люди, которые приходят сюда в этот бизнес, они получают базовую информацию и в дальнейшем совершенствуясь потихоньку доходит до профессионального уровня. Все понятным и доступным языком. Для тех, кто профессионал на более высоком уровне, для тех, кому нужно получить информацию с нуля, такая возможность также предусмотрена. Давайте вкратце разберем, что же как в качестве примера входит в пакет, допустим, Basic за 12 долларов по направлению млм индустрии. направлении там я уже сказал несколько, да, но долго останавливаться на этом не будем. То есть, вообще, просто когда человек спрашивает, да, что будет э, входить пакет на 12 долларов, если я вот его приобретаю. Да, если мне неинтересно, допустим, построение сети, заработок мне как бы не нужен, я хочу оставаться после, ну, просто клиентом. Но разбираются модели MLM, существующие маркетинг-планы, отличие от MLM от финансовых пирамид, дается понимание критерий выбора MLM-компании, ключевые алгоритмы для построения сети и фундаментальные правила бизнеса. Далее это базовые навыки, то есть часто задают, а где брать людей, да, как вести переговоры с потенциальными партнерами. Даются а, инструменты для бизнеса, то есть для того, чтобы встроить этот бизнес, предусмотрены, конечно же, инструменты. А, разбираются подводные камни на пути к успеху. Первые шаги по созданию сетевой организации, то есть люди, которые начинают с нуля, для вас это будет очень хорошей школой и по маркетингу, и вообще в целом разбираются два основных источника дохода. Далее идет а, пакет стандарт за 180 долларов, также вот млм берем. Сюда, конечно же, входит уже базовый пакет BASIC и дополнительно, да, постановка цели задач, техника составления списка, секретные инструменты. Это вкратце, да, как правильно приглашать людей на встречу, техника проведения трехсторонних встреч, как правильно рекрутировать в социальных сетях, работать с, с, с мессенджерами и различные оставшиеся техники, да, закрытие сделок, запуск бизнес-партнеров. Далее идет более углубленные семинары, то есть определенные системы, Говорим о том, как правильно карту масштабирования, а, актуализировать автоматизацию бизнеса, также одним из ключевых моментов является, ну и, соответственно, приглашение партнеров а, бизнеса. Профи 364 доллара стоит пакет а, направлений MLM индустрии разберем также Входит пакет за 180 долларов стандарт, плюс сюда дополнительно, то есть как правильно искать именно лидеров, как его найти, да, подписать свою организацию, как выявлять этих лидеров внутри своей организации, если уже собрана команда. Полностью систематизируется планирование, обучение контролю, конкретные инструменты и конкретная программа. Вот. Система мероприятий, методика поведения, фокус-группа, очень важный да, момент введения а, презентаций, различные школы и планерки, то есть вся эта информация дается. Пакет VIP на 500 долларов, он предусматривает, так скажем, полный курс обучения MLM предпринимательства, то есть все, что а, до этого я уже перечислил, а, включаю профессиональный тренинг закрытого типа по лидерству, а, квантовой трансформации жизни, да, персональная эффективность, режим Офлайн проходит на дистанции 90 дней. То есть, это уже практический курс по автоматизации бизнеса. И а, разбирается так называемый режим закрытая фокус-группа. И смотрите, да, друзья, мы разобрали а, пакет по категории партнерских программ, то есть MLM партнерский бизнес в сети. Но давайте в двух словах также скажу про крипто-направление, так называемая криптоэкономика. Это сейчас очень актуально. Люди хотят получать информацию об этом, но при этом она такая разрозненная. То есть, тут чуть Чуть -чуть, там чуть-чуть биткоин он дорожает непонятно что куда идет все говорят об криптоэкономике то есть уже на федеральном уровне люди получают э, информацию на федеральных каналах да но у них нет э, ясности нет видения люди зарабатывают на этом направлении очень э, высокая волатильность э, люди которые понимают как работает этот рынок они максимально в короткие сроки могут капитализировать свои активы в разы даже в десятки раз. Но это что касаемо криптовалюты. Скорее всего вы многие про это слышали и именно сейчас есть спрос на это образование, потому что люди хотели бы чуть подробнее изучить, что и как все, вот это все устроено, как на это можно заработать, о каких деньгах идет речь и так далее. То есть вот базовый пакет на 12 долларов также включает в себя основы. То есть что такое блокчейн, криптовалюта, как это работает, почему будущее за этой технологией, что такое биткоин, альтернативные коины, да? способы заработка на криптовалютах, разбираются, какие кошельки существуют, как их создать, то есть как покупать биткоины за внутреннюю криптовалюту вашей страны, как правильно безопасно хранить, какие существуют биржи, то есть основные криптовалютные биржи, как пополнять свой биржевой баланс, как покупать и продавать криптовалюту на этих биржах. И что самое интересное, друзья, да, даже за 12 долларов человек, когда покупает пакет, он получает определенный сервис, кроме да вот этих видеороликов, обучения. То есть это личный кабинет с доступом к обучающим сессиям материалам 24 часа в сутки, подключение к Telegram-чату, то есть со спикерами также можно вести активно переговоры. И, соответственно, конечно, ну то, чтобы быть в тренде, полезные ресурсы на каналы и человек получает домашние задания. То есть, для того, чтобы он мог закрепить всю информацию, которую получил на обучение, и для того, чтобы обратная связь какая-нибудь какая была, даются домашние задания, выполняя которые вы, соответственно, можете понимать, каких результатов вы сможете добиться в короткие сроки, благодаря тому, что проходите обучение по данному направлению. Далее идет пакет профи по 180 долларов, да, и сюда что еще входит? Ну, естественно, весь пакет Basic за 12 долларов, включая следующее, То есть уже говорится об криптоинвестициях, психологии инвестора, то есть есть крупные мелкие инвесторы. Как правильно создавать инвестиционные портфели? Говорим о рисках, структурах, о долях портфелей, то есть создание базового портфеля и распределение, скажем так, криптоактивов. И предоставляются дополнительные сервисы. То есть это конструктор портфеля SatoshiPay, приложение Блокфолио «Доступ к закрытому инвест -чату и комьюнити». То есть, есть открытые, есть более такие, скажем так, закрытые э, чаты с инсайдами, где дается информация уже э, такого, скажем так, более денежного э, формата. То есть, пакет «Профи» также себя включает. Это пробъемный курс по криптоинвестициям научимся создавать расширенный портфель, рассматриваем финансовые стратегии, то есть в плане трейдинга, да? проходим школу профессионального трейдинга, рассматриваем краткосрочные дневные инвестиции, понимаем, что такое мониторинг и анализ криптовалют, то есть как самостоятельно выбирать криптовалюту, монеты и уже профессионально подходить к этому рынку. Пакет профи за 364 доллара включает в себя а, следующее направление, то есть а, как правильно заходить на этот рынок, как правильно выходить, то есть когда покупать, когда продавать, простым языком выражаясь, а, трейдинговые фигуры, то есть линии продаж, треугольники и другой, а, другие формации. Как правильно торговать на разнице курсов, да, чтобы быть в прибыли. Читать биржевые графики, то есть а, рассматривать финансовые стратегии, изучать. То есть по сервисам включается сюда групповой разбор, Приватные закрытые сессии со спикерами и экспертами направления криптовалют и сигнальный криптоканал. То есть это сигналы на покупку, либо сигнал на продажу. Это очень интересно. И вот, друзья, максимально сконцентрируйтесь, пожалуйста, вот сейчас пакет VIP на 500 долларов, он включает полностью пакет профи, информацию по нему, да. И что самое крутое здесь, это уже закрытый клуб профессиональных инвесторов, то есть база по ICO знаний и а, у человека будет... Приведение того, как происходит первичное размещение токенов, как правильно проводить анализы отбора SEO, какие подводные камни а, можно здесь встретить, юридический ликбез для криптоинвесторов и рекомендации по токенам. Но а, самое крутое, да, что я бы хотел здесь отметить. Сюда также входит а, разбор процессов создания, этапов пакет документов подбора кадры а, для момента проведения успешного ICO. Это уже такой, скажем так, максимальный уровень вот, от бизнес-идеи к монетизации. Это кому интересно. Для любителей а, торговать будет такой трейд называемый. То есть это трейдинг в автономном режиме. То есть этот а, робот, который торгует. Получается при этом, при всем, он соответственно настроен таким образом, чтобы минимизировать риски и максимально возможную прибыль приносить Но людям, которые пользуются именно вот этими роботами, будете получать инсайты по криптовалютным моментом, инсайты по SEO и токенам. То есть, что это такое? Допустим, покупать или продавать ту или иную криптовалюту. Да, это люди, которые профессионально работают на рынке криптоиндустрии, то есть, на, в криптоэкономике понимают, а, в трейдинге очень хорошо разбираются. А, возможно, в дальнейшем также будет предусмотрен такой момент, как а, работа ну, например, ПАМ-счетов да, или доверительное управление. То есть, у вас будет робот, который торгует, 10% в месяц вам приносит чистой прибыли от вашего депозита, и в год это получается, в два раза вы сможете приумножить свой капитал. На, на рынке а, инвестиции это очень хорошее предложение, то есть, если с банками сравнивать, это всего лишь... 8% годовых у банка и порядка 120% минимум, благодаря тому, что вы сможете зарабатывать на криптовалюте на полном автомате без личностного участия. Ну, друзья, вот это была информация по продукту. Сейчас я расскажу вам про маркетинг, который действует в рамках данной компании. Как только она выйдет на рынок, как вы поняли, целевая аудитория у него будет огромная. То есть это очень удобный продукт, в том плане то, что его э, не нужно как бы физически реализовывать, то есть не нужно обязательно куда-то приезжать, продавать. Ну, к примеру, давайте возьмем, там, чай, там, или кофе. То есть, что еще э, по принципу сети реализуется? Ну, любой товар, стиральные порошки, вот физические. Здесь, опять-таки, продукт, он, э, скажем так, в виде цифрового формата да ну и давайте перейдем к маркетингу в плане того что рынок большой люди хотят обучаться люди хотят получать информацию это очень а, дешево прямо скажу да есть некоторые обучение курсы закрыты которые стоят там 1 2 2 3 тысячи долларов вот здесь же за 500 долларов а, пакет информации плюс еще вот этот робот который будет торговать за вас и а, но ну, буквально приумножать вашу прибыль уже там ну, по истечении нескольких месяцев то есть клиент моментально получают образование и моментально начинают окупать свой приобретенный продукт в общей сложности одни плюсы. То есть здесь уникальный, так скажем, э, ультра новый вот так э, выражусь, да, маркетинг, который сосредоточил в себе самые лучшие моменты из всех действующих на сегодняшний день основных маркетинг-планов. То есть он сосредотачивает в себе первый линейный маркетинг из пяти уровней. Так называемый unilevel, вот пятиуровневая линейка. Второй маркетинг – это матричный, с матрицами кто-то, возможно, знаком. Здесь трехуровневый переходящий в изобновляемую матрицу, 2,4,8 шахматным шахматным заполнением. Далее идет дельта-маркетинг. Это уникальное внедрение именно конкретно разработчиков, и у учредителей данной организации дополнительное стимулирование финансовое для всех партнеров компании это объединенная матрица 24.8 и линейка с процентными выплатами на трех уровнях соответственно по 25 по 15 по 20 и по 65% соответственно и бинарный а, маркетинг который тоже очень многим нравится за счет того что он не ограничен глубиной с распределением перелива в слабую ногу с привязкой процентов к выплатам 1. А, это вкратце, да, по четырем видам маркетинга из каждого маркетинга были взяты лучшие качества чтобы сделать его максимально денежным и привлекательным для партнеров компании то есть кто-то приходит сюда э, на основе опыта в линейном маркетинге кто-то всю жизнь там на матрицах сидел кто-то изучал э, бинарный маркетинг да и ему нравится получать постоянно пассивный доход от работы структуры в глубину и дельта маркетинг это опять внутренняя разработка которая дополнительно стимулирует партнеров э, ну, скажем так, присоединиться к нам, развитию этого проекта и зарабатывать хорошие деньги. Давайте каждый маркетинг разберем по отдельности, чтобы у вас сложилось общее понимание. Вот смотрите, как я уже говорил, пятиуровневая линейка, да, с каждой линии человек получает определенную сумму. То есть, что он позволяет? Он позволяет зарабатывать партнерам до пятого уровня в глубину. Количество человек в линиях не ограничено. То есть, в первую линию вы можете зарегистрировать неограниченное количество пользователей. На каждом уровне партнер получает фиксированную сумму с каждого партнера, который появился на соответствующем уровне. То есть, на первом уровне 4 доллара, на втором 8, на третьем 16, на четвертом 32 доллара и 64 доллара на пятом уровне. Если мы будем рассматривать пример, где каждый человек приводит по 5 человек, и система а, верно дуплицируется, то есть на первом уровне вот 5 человек, на втором также 5 человек приводит 5 человек, это получается 25, эти 25 приводит 5, получается 125, и так до пятого уровня. В общей сложности вы получаете а, 3910 человек включая все линии, да, и э, конкретно, если говорить о доходах. Если вы правильно дублицируете, люди, которые двигаются с вами по конкретному э, маркетинг-плану, вы можете заработать 220 тысяч долларов. То есть на пятом уровне вы зарабатываете 200 тысяч долларов, на четвертом – 20, на третьем – 2200, на втором и 20 на первом. Вы получаете в районе 12 миллионов рублей. Я думаю, что сумма вполне-таки достойная. И никто не говорит, что на первом уровне вы можете позвать только 5 человек. Вы можете позвать и 10, и 15, и 20. Тут маркетинг э, не ограничен. То есть в любом случае вы можете... Максимально сейчас активизируется, так как компания официально будет стартовать а, в конце ноября. На данный момент вы владеете закрытой, скажем так, инсайдерской информацией, для того, чтобы можно было а, именно дать предварительную информацию вашим партнерам, которые заинтересованы именно а, входом на предстарте. Но это линейный маркетинг, то здесь а, вы можете также хорошо зарабатывать. А, далее идет матричный маркетинг. В данном маркетинг-плане предусмотрено 4 матрицы. Четыре матрицы обозначаются они следующим образом, M1, M2, M3 и M4 по другому это вот, называют площадками, то есть первая площадка, вторая, третья, четвертая площадка. У каждой матрицы есть только три уровня. Это информация для тех, кто с матрицами знакомится э, впервые. Да? Вот здесь находитесь вы. Далее идет ваш первый уровень, здесь может быть только два человека. Далее идет второй уровень, на котором максимальное количество человек 4. На третьем уровне может быть только 8 человек. Обратите на это внимание. То есть это матрица, которая ограничена количеством людей. На каждом из уровней То есть, э это таким образом выстраивается Сама непосредственно матрицы И таким же образом заполняется э Что касаемо дохода да? э Вы получаете свой доход с матричного маркетинга Сразу, как только появляется первый человек на третьей линии То есть, если здесь находитесь вы Тут ваши партнеры Тут партнеры ваших партнеров И здесь партнеры ваших партнеров ваших партнеров Скажем так Вот вы привели одного человека тот пригласил еще двух партнеров, и эти люди начинают приглашать своих партнеров. С каждого человека на третьем уровне вы получаете деньги. То есть, здесь пришел партнер, вы получили деньги, здесь пришел партнер, вы получили деньги. И так далее на каждом уровне. Не обязательно, чтобы здесь заполнялась структура полностью. То есть, один человек может привести одного человека, он также может привести одного человека. И в случае, даже если вот здесь заполнения никакого не произошло, вы получаете свои деньги с первого человека, который пришел на третьем уровне. Что самое интересное, да, есть такое понимание, как а, перелив, если у вас есть 4 партнера, сразу же вот 4 человека. Соответственно, захотели строить с вами бизнес. Заполняется матрица, очень интересно. То есть в шахматном порядке. Если вы регистрируете четырех новых партнеров подряд, то они занимают следующие ячейки. То есть партнер вот эту ячейку занимает, потом занимает вот эту ячейку, третий партнер занимает ячейку номер три, и, соответственно, четвертую ячейку он занимает не под номером 4, а занимает под номером 5. То есть, если визуально разделить вот так пополам вашу матрицу, он уходит во вторую половину, вот здесь, скажем так, да, вот с этой стороны. Это дает возможность а, сети развиваться более равномерно и конструктивно, чтобы не было перевеса в левую сторону. Это очень важно. Маркетинг здесь, скажу, очень продуманный и очень удобный с точки зрения финансов. Вы максимальное а, количество денежных средств можете получить, пользуясь продвижением партнерской программы. И вот здесь очень-очень интересный момент, друзья, я прошу на него максимально обратить внимание, после того, как заполняется ваша первая матрица. Вот она, называемая ее М1. После того, как заполняется первая матрица, у вас открывается новая матрица того же уровня. Называется она М1.1, M1 M1.2 и так, так неограниченное количество раз. То есть, каждый раз, когда человек осуществляет реинвест, у него открывается следующая матрица. Заполняется у вас матрица М1, вы переходите в матрицу М1.1 за счет реинвеста. Далее все партнеры, которые были в вашей матрице, также совершают реинвест и попадают в вашу матрицу М1.1. То же самое происходит с матрицей М1.2 и так до, скажем так, бесконечности, то есть до тех пор, пока не приостановится работа вашей команды. С каждой матрицы вы зарабатываете постоянно, то есть количество вновь открытых матриц не ограничено. Ее заполняют ваши же партнеры, реинвест а осуществляется автоматически. То есть не вы щелкаете там какую-либо кнопку, да, как только ваша матрица заполняется полностью, вы, получается, осуществляете ринвест для открытия новой матрицы того же уровня. Вам достаточно держать под контролем свои три и тогда процесс будет бесперебойным. Это уже больше относится именно к концепту продвижения в этом бизнесе и максимальном заработке. Давайте я поподробнее постараюсь вам объяснить, как же переходит э, матрица М1, точнее, открытие площадки М1.1 после того, как заполнилась ваша матрица М1. Как только ваша матрица полностью заполняется, вот эта ваша матрица, она заполнилась, то есть на втором уровне, 4 человека, на этом уровне 8 человек. У вашего партнера, вот здесь, и вот здесь, у вашего второго партнера, также есть своя матрица, как вы понимаете. Вот это получается 2 человека. Для него первый уровень, вот это второй уровень, и вот это вот третий. Как только заполняется полностью его матрица, этот, соответственно, человек переходит к вам в матрицу М1.1. Вы уже здесь.. Вы уже заняли ячейку свою. И, соответственно, ваш партнер переходит вот в эту ячейку. Вот этот партнер переходит в эту ячейку. Конечно же, да, если активные партнеры, более активные, точнее, партнеры, они быстрее закрывает свою матрицы, они могут меняться местами то есть кто быстрее закрыл свою матрицу то ближе становится вашу структуру то есть вот эти люди могут поменяться между собой вот человек из этой допустим да структуры может перебраться к вам сюда если он будет более активный чем ваш партнер и так далее все зависит от активности то есть матрицы м1 2 м1 3 открываются постоянно и так на всех четырех площадках которые мы также в дальнейшем разберем ну то есть друзья да Помимо того, что каждая матрица, каждая площадка имеет под собой неограниченное количество подматриц так называемых, да, давайте а, разберем еще более подробно, что происходит, когда вы а, принимаете решение м, начать бизнес именно с 12 долларов. да? Вот вы инвестируете 12 долларов, вы получаете пакет образования. То есть, если вам... Неинтересен маркетинг, вы можете просто получать образование и а, в дальнейшем, если будет интересно, по принципу рекомендации также здесь зарабатывать. Куда уходит 12 долларов? Здесь все уходит в сеть. То есть 8 долларов, 8 долларов они уходят в матрицу. Вы становитесь, занимаете свою ячейку матрицы. 4 доллара из этих 12 уходит на открытие первой линейки маркетинга. То есть первая линейка, она связана с первой матрицей. Вторая линейка связана со второй матрицей, третья линейка с третьей, четвертая с четвертой. Эти матрицы и эти линейки, они идут вместе, то есть они не раздельны. По маркетингу предусмотрен таким образом, что человек, когда переходит в другую матрицу, он открывает линейку второго уровня. То есть они взаимосвязаны, отдельно их никто не рассматривает. Итак, друзья, повторюсь, вот вы взяли пакет на 12 долларов, 8 долларов вы инвестировали в матрицу и 4 доллара вы инвестировали на открытие линейного маркетинга первого уровня, то есть первой линии. 12 долларов, соответственно, это 4, 8 остается 0, поэтому мы говорим то, что 100 процентов уходит в сеть. Давайте теперь схематически разберем, что происходит, когда вы инвестировали 12 долларов. Далее, соответственно, вы начинаете приглашать людей и заполняется ваша матрица. То есть вы, допустим, пригласили двоих, они пригласили двоих и, соответственно, эти люди пригласили тоже каждый по два человека. Вы поняли, да, как заполняется матрица? На первом, соответственно, 2 человека уровня, на втором 4 человека и тут 8. Каждый инвестирует, также по 12 долларов, из них инвестирует 8 долларов в матрицу. Получается, что на вот этом уровне, на третьем уровне у вас 8 человек. 8 человек, каждый из которых инвестировал по 8 долларов. 8 умножаем на 8, получаем 64 доллара. Тут, надеюсь, все понятно. Далее мы высчитываем чистую прибыль. То есть, для того, чтобы вычесть чистую прибыль, вам необходимо вычесть все реинвесты, все апгрейды, ну то есть все расходы, да? Давайте подробно разберем, какие тут расходы. Как только вы закрыли вот эту свою матрицу, на нижнем уровне вы получили 64 доллара. Далее, из вот этих 64 долларов вы вычитаете 16 долларов для того, чтобы перейти в матрицу М2. Вы переходите в матрицу М2, где каждый партнер инвестировать по 16 долларов, то есть, если здесь каждый скидывал по 8 долларов, здесь каждый скидывает уже по 16 долларов. Матрица уже уровнем выше получается, в два раза больше, чем 8 долларов. Вот, мы вычитаем 16 долларов на апгрейд, на матрицу М2. Вы перешли с матрицей М1 на матрицу М2, для этого вам необходимо было инвестировать 16 долларов. Далее, 8 долларов, 8 долларов вы инвестируете для того, чтобы открыть линейный маркетинг, а точнее вторую линейку, то есть второй уровень линейного маркетинга. 8 долларов у вас уходит сюда. То есть вот здесь вот я пишу то, что 8 долларов на открытие второй линейки. До этого у вас была одна матрица и соответственно одна линейка. Сейчас у вас открыта вторая матрица и открывается вторая линейка. Вот. Что происходит в дальнейшем? 12 долларов вы реинвестируете на матрицу М1.1, вот она. Там площадка, которая, я уже сказал, бесконечно, бесконечно потом будет открываться. Вот здесь вы инвестируете сюда, соответственно, 12 долларов, и все люди сюда инвестируют по 12 долларов. То есть в конечном счете с каждой, с каждой матрицы вы будете получать, если вот здесь матрица М1 за счет вычета вот всех вот этих вот апгрейдов и реинвестов и открытия линейки, вы получили 28 долларов вы будете получать 52 доллара с матрицы м 11 И так постоянно, постоянно, ну что-то в районе 3000 рублей. И представьте, что такое количество матриц, а она автоматизирована. То есть это не новые привлеченные партнеры, это те же самые партнеры, которые были в этой матрице. Они также плавно переходят в матрицу м 11 то есть перетекает сюда, и каждый раз он так по три тысячи, по три тысячи, по 3000 рублей будут приносить. То есть это замкнутый цикл, который просто нужно э, контролировать, да, то есть вы пригласили пятерых партнеров, ваши партнеры, 5 партнеров, те пять партнеров, и на третьей линии вы уже получили 125 человек, и вот так каждый раз, каждый раз за счет реинвестов в этой матрице вы будете зарабатывать неограниченное количество раз, это очень важно. Это очень хороший такой источник пассивного дохода. То есть один раз вы устраиваете эту матрицу, и просто все ваши партнеры делают реинвест. Они делают реинвест, если они один раз систему наладили, вот этот вот э, механизм, он постоянный доход будет вам приносить. Что происходит в дальнейшем? Как вы поняли, в дальнейшем как бы, э, система работает аналогичным образом. Из матрицы М2 вы переходите в матрицу М3. Инвестируете уже не 16 долларов, да, а 32. То есть в два раза больше. И все люди, которые переходят в матрицу М3, это те же самые ваши партнеры, которые поэтапно закрывают э, все свои матрицы, инвестируют сюда по 32 доллара. Вот здесь, на третьем уровне, в матрице М2, в общей сложности у вас получается 8 человек по 16 долларов. 8 человек по 16 долларов это 128 долларов вот на этом уровне. И давайте вычтем, да, то есть 32 доллара мы переносим сюда, в матрицу М3. 16 долларов мы переносим для того, чтобы открыть третий уровень миники. И 24 доллара, чтобы открыть матрицу 2М1, это реинвест, чтобы постоянно-постоянно получать доход вот с этих матриц, которые будут в дальнейшем открываться. То есть а, чистая прибыль с этой матрицы 56 долларов. То есть это 128 долларов минус все расходы. И в дальнейшем каждый раз вот в районе 100 долларов будет приносить каждая закрытая матрица. Вы закрываете эту матрицу, получили 100 долларов. Закрыли еще одну, еще 100 долларов. Еще одну, еще 100 долларов. Еще одну, еще 100 долларов. И так неограниченное количество раз. То есть вот на этом я бы сконцентрировал внимание. Вы должны понимать, что наладив систему один раз, вы также будете с этой площадки постоянно получать доходы. После матрицы М3 вы переходите в матрицу М4. Вот на этом уровне 8 человек каждый по 32 доллара у нас дает, получается 256 долларов. Из них вычитаем 64 на апгрейд матрицы М4, 32 доллара на открытие четвертого уровня линейного маркетинга и 48 долларов у нас идет на реинвест открытие матрицы новой площадке М3.1, для того, чтобы можно было постоянно постоянно циркулировать этот доход. Здесь уже будет в районе 200 долларов за закрытие, и каждый раз вы эти деньги будете получать. То есть дальнейшая чистая прибыль в районе 200 долларов, она будет на ваш э, личный кошелек поступать э, в виде, скажем так, циркулированного пассивного дохода. Как все это схематически выглядит? Да, вот так общий план я вам дал. То есть вот это вот 4 матрицы на 8 долларов, на 16 долларов, на 32 доллара, на 64 доллара. Каждая матрица привязана, соответственно, к линейке. То есть тут 12 долларов из них 4 уходит на открытие линейки, 8 долларов на матрицу, 24 доллара, 8 на открытие второго уровня линейки и 16 долларов на открытие матрицы, 48 долларов 32 на открытие третьей матрицы и третьей линии, и 96 долларов это 64 доллара на открытие Матрица номер четыре и открытие четвертой линейки. Вот так они взаимосвязаны. То есть, начав с 12 долларов, вы закрываете одну матрицу и переходите в другую, тем самым открывая вторую линию. Закрыв вот эту полностью матрицу, вы переходите сюда. Далее закрывается третья, вы переходите в четвертую. Параллельно открывается третья и четвертая линия. Они привязаны к этим матрицам. Надеюсь, здесь все понятно. И, собственно, двигаемся дальше, да, друзья? Что происходит после того, как вы закрыли четвертую матрицу? Вот так называемая матрица на М4. На третьем уровне этой матрицы у вас также 8 человек. Это те же самые ваши партнеры, которые вместе с вами двигались в команде. На этом уровне получается 8 человек инвестировали по 64 доллара. То есть это получается 512 долларов. 512 долларов и давайте вычтем из них расходы. Помните, я говорил, что еще существует так называемый дельта-маркетинг. Вот после того, как вы закрыли четвертую матрицу, вы автоматически инвестируете 60 долларов на открытие дельта-маркетинга. Вот, 60 долларов ушло сюда. Далее, 96 долларов у вас ушло для того, чтобы открылась свежая площадка М4.1, то есть это... Реинвест, так называемый, для того, чтобы можно было бесконечно получать доходы по вновь открывшимся матрицам четвертой площадки. М4.1, М4.2, М4.3 и так далее. 96 долларов уходит сюда. Далее, 64 доллара у вас уходит на открытие пятого уровня линейного маркетинга. То есть, пятый уровень, пятая линия, она самая масштабированная, как вы поняли, да, там больше всего у вас человек. Соответственно, здесь вы можете получить максимальное количество а, прибыли с ваших партнеров. 64 доллара шло сюда. И 60 долларов вот отсюда также уходит на открытие бинара. Вот здесь на открытие бинара вы отдали 60 долларов. Бинарный маркетинг, я его в самом начале тоже озвучил, и мы тоже подробно разберем. Вот здесь очень интересный момент. То, что математика будет следующим. 2512 долларов. Мы вычитаем 60 за открытие дельты, 60 на открытие бинара, 64 на соответственно... Вот здесь эту информацию я уточню, хорошо, 96 долларов мы, соответственно, на открытие вот этого момента матрицы М4.1 и получаем в дальнейшем постоянно 400 долларов, чуть больше, для того, чтобы получать постоянный доход от матрицы 41, 4.1, 4.2, 4.3 и так далее. То есть, мы дополнительно здесь еще инвестировали 60 долларов на открытие дельта-маркетинга и 60 долларов на открытие бинара. Итак, у нас получается э, подробный разбор дельта-маркетинга. Да? Открывается после закрытия матрицы М4, то есть, когда вы 60 долларов сюда инвестируете. Это своеобразная матрица, которая совмещается с линейным маркетингом. Выплаты здесь производятся уже с первого уровня. То есть если э, в матрице вам необходимо было дождаться, чтобы получился вот здесь человек, пришел да, ваш партнер и с третьего уровня получали доход, в дайте такого нет. Здесь уже с первого уровня у вас есть доходность. Первый уровень 15%, 20% со второго уровня и с третьего уровня 65%. Здесь могут быть два партнера на первом уровне, здесь четыре партнера на втором уровне три пар... э, и на третьем уровне. 8 партнеров, то есть не больше. Как только вот этот вот полностью дельта маркетинг закрывается, дельта номер один, так называемая, вы переходите в дельту 2. Вот. Тут получается как, да? Давайте считать. То есть 60 долларов каждый партнер инвестирует в дельту 1, чтобы перейти. Получается на первом уровне это 120. Здесь опять-таки 240 и здесь 480. И простая математика. На первом уровне вы зарабатываете 15% от объема Это 18 долларов, здесь 48 долларов, и на третьем уровне вы зарабатываете 312 долларов. Если просуммируем 312, э, можно высчитать э, чистую прибыль. Да, 312 плюс 48, плюс э, 18, это со всех трех уровней, и вычитаем 120 долларов на переход, так называемый «апгрейд дельта-2», на переход уже на следующий уровень. И вычитается, соответственно, отсюда… 60 долларов от э, вот э, со всей этой общей прибыль, да, вычитается 60 долларов на реинвест дельты 1.1 э, да, идет как в матрицах, да, дельта 1.1, дельта 1.2, дельта 1.3 и так далее. Они также будут постоянно приносить доход и чистая прибыль уже с D1.1 и Дельта 1.2 и 1.3 и так далее да, Будет составлять более 250 долларов Вот здесь вы должны понимать Дельта, она во-первых выплачивает каждый раз с каждого уровня Вот тут человек появился, вы получили Вот тут человек появился, вы получили уже Вот тут получили 65% с третьей линии И каждый раз, каждый раз все это будет соответственно Приносить вам дополнительный а, финансовый доход За счет того, что появляются новые партнеры вот, дельта 1.1 это, соответственно, новая площадка, которая за счет реинвеста также пополняется. То есть появился здесь человек, вы получили 15%. На втором уровне у дельта 1.1 вы получили 20%. На третьем уровне 65%. Чистый прибыль больше 200 долларов с каждой дополнительно закрытой дельтой. Вот. Что происходит, соответственно, после того, как вы дельта 1 закрываете? Да, ну, то же самое, вы переходите в дельту-2. Это просто подробно на этой презентации я разжеваю маркетинг. На первом уровне, соответственно, у вас также 2 человека, на втором 4 и на третьем 8. Здесь товарооборот 2 по 120, это получается 240, 15% это получается 36 долларов, на втором уровне вы зарабатываете 96 долларов и зарабатываете 624 доллара, здесь уже сумма довольно-таки значимая, 624 доллара на третьем уровне. Если мы все просуммируем и вычтем, то есть реинвест э, в дельту э, D3, мы получим следующую сумму, то есть 396 долларов. И вычтем еще 120 долларов на реинвест в, в D2.1. То есть все, по сути, то же самое. Все дублируется, ничего тут такого сложного для понимания нету, просто все суммы в два раза дольше. То же самое, переходим в дельту 3. Здесь, соответственно, все сдают по 240 долларов. Ну, то есть повышаем, повышаем, повышаем уровень. Здесь получается на третьем уровне 1248 долларов. В общей сложности за вычетом 240 долларов на вот этот вот реинвест и 240 долларов, умноженные на 2, да, э, который для перехода в дельта 4, то есть там уже будет в два раза больше, мы получим 792 доллара. И каждая чистая прибыль с заполнением 3.1, 3.2, 3.3 у дельта, вот здесь вот дополнительной площадки, будет приносить больше 1000 долларов уже. То есть это, ну, порядка там… Э, 60 тысяч рублей за каждую закрытую дельта 3. И каждый раз, каждый раз, то есть вы сами понимаете, какие-то серьезные деньги. 60 тысяч рублей я считаю, что вполне адекватно за закрытие только одной дельты. Причем все доходы идут параллельно. Ну и дельта 4, да, самая прибыльная на первом уровне 144 доллара, 384 доллара на втором уровне и 2496 вот на этом уровне. Суммируем все, вычитаем, соответственно, дельта 4.1. Чтобы открыть, это мы сюда закидываем 480 долларов. Далее идут э, более такие, э, скажем так, финансово-прибыльные моменты. Вот. Здесь мы на классической презентации это не рассматриваем, то есть на, на базовом уровне. Далее идут предложения уже для инвесторов. То есть наша задача полностью обсудить э, 4 матрицы и 4 с вами дельта полностью открыть вот эти дополнительные площадки, и каждая площадка вот это вот будет приносить порядка 2000 долларов за закрытие каждой дополнительной дельты четвертого уровня. Ну и, соответственно, посчитать в рублях порядка 120 с лишним тысяч рублей за закрытие каждой дельты, причем те же дельты также параллельно вам приносят доход. это серьезная уже сумма. То есть, это в общем концепции порядка миллиона и не одного рублей. То есть, да, вот тут схематично я показываю. Дельта-маркетинг, он автоматически открывается открывать пятый уровень линейного маркетинга. То есть пятая линия у вас открылась и бинарный маркетинг, про который я вам тоже уже говорил. То есть 60 долларов мы инвестировали с четвертой матрицы на открытие бинара. Система автоматически проплачивает все апгрейды и реинвесты. То есть э, человек, скажем так, не может на них не выплатить, система изымает эти деньги самостоятельно. То есть она механизирована, автоматизирована, да... Ума, скажем, доведена. Доходы со всех площадок идут единовременно. То есть с первой площадки, со второй, с третьей, с четвертой вы получаете постоянно, постоянно. То есть с открытых площадок вы также постоянно получаете деньги. Выплаты по дельтам начинаются с первого уровня, то есть вот тут по три уровня. И все доходы цикличны и неограничены. То есть нет никаких ограничений по количеству закрытых, новых открытых площадок в дельтах и в матрицах. Ну и вот открывается наш бинар. Открывается бинар, в котором мы инвестировали по.. 60 долларов ну и давайте примерно по деньгам да? а, систематизируем вот здесь вот табличка матрица М1-1, М1-2 да, будет приносить по 3000 рублей каждая закрытая М2-1, М2-2 по 6000 рублей каждая закрытая по 12000 рублей соответственно матрица а третья площадка да, и четвертая площадка по 24000 рублей но ребят, это на, на самом деле очень серьезные интересные суммы да? если вот ряд вот этих матриц будет за сутки закрываться в районе 500 тысяч рублей вы спокойно сможете зарабатывать исключительно на матрицах. В дельтах то же самое, то есть 15 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, 60 и 120. Эти все цифры я оговаривал уже изначально на предыдущих слайдах, но просто чтобы у вас целостная картина сложилась, вот представьте, что таких матриц у вас закрылось по 10, по 20, по 30, а такое вполне возможно, что рынок-то у нас, я уже говорил, то есть это интернет-коммерция, он десятки, возможно, сотни миллионов человек, и то есть, для того, чтобы закрыть одну матрицу, вам, друзья, нужно 14. Ну, 14 человек матрицы, больше нет. Вот, 3, 6, 12, они махом закрываются, и вот эти деньги, они, соответственно, будут переводиться на ваши лицевые счета. То есть, ну, нужно просто правильно понять, как работает система и работать командой. Ничего сложного, повторюсь, здесь нет. Открылся у нас бинарный маркетинг. Да, Что он себя представляет? Для тех, кто не особо понимает, в бинаре есть две команды. То есть, так называемая левая команда и правая команда. Есть у нее товарооборот. Каждый человек, который инвестирует по 60 долларов, соответственно, создает себе ячейку, забивает ее в бинаре и у него получается 60 долларов, скажем так, слева и 60 долларов справа. То есть, это ваши приглашенные партнеры. Что происходит, да, как только слева и справа приходит по 60 долларов у вас, то есть люди инвестируют для открытия бинара по 60 долларов, вы получаете 12 долларов в случае, если, соответственно, вы попали на 20% по выплатам с бинара. Об этом сейчас чуть подробнее я расскажу, да, очень важно сейчас максимально быстро стартовать для того, чтобы вы зафиксировали ID. Фиксация 1. Для того, чтобы бинарный маркетинг здесь не сосканился, очень интересно предусмотрена процентная выплата по бинару. Она не фиксированная и напрямую будет зависеть от вашего 1. Здесь рассмотрен вариант, что вы получаете ну, очень выгодное предложение 20% с бинара. То есть здесь получается просто 12 долларов, примите, да, и здесь 70% сразу на вывод, то есть на ваш кошелек переводится, и 3,6 долларов на апгрейд бинара 120 долларов. Это тоже очень круто, чуть подробнее об этом расскажу сейчас. То есть, 70% с бинара вы можете выводить сразу, 30% вы можете, соответственно, вывести уже чуть попозже. Просто небольшая тут задержка. То есть, вы их не теряете, они остаются также на вашем балансе. Важный момент, друзья. Бинар, он бесконечный в глубину, он неограниченный. То есть, если с вы получаете там до пятого уровня, до пятого уровня, и там мы посчитали, в районе 10 миллионов рублей можете заработать, если с пятерки начинаете правильно дублицировать, и гораздо больше, там 600 800 тысяч долларов, если масштабируете первую линию и приглашаете гораздо большее количество партнеров, здесь будет все в линию идти до бесконечности. То есть и на шестом, и на седьмом, и на восьмом, и на двадцатом, и на сотом, и на тысячном, то есть уровнем глубины, вы будете получать фиксированный свой процент по бинару. То есть здесь нет никаких ограничений. Ваша структура будут работать, и каждый раз вы будете получать там относительно по 12 долларов там, за пару. Ну, то есть сделайте что-нибудь, да, уже прошло там 5-6 месяцев, и вам также в день там по 500-600 рублей приходит. Раз еще 500 рублей, раз еще. И таких, собственно, приходов может быть 10 в день, там, 20 в день, можно по 5-10 тысяч рублей в день зарабатывать исключительно на пассивном доходе с бинар Но кто работал именно с бинарным маркетингом, они прекрасно понимают, о чем это говорит, и понимают, что значит зайти на представьте, когда весь рынок людей он будет свободен. Важный момент. В бинарный маркетинг не попадают партнеры, которые купили пакет на 12 и на 180 долларов. Ну, просто для тех, кто не понял, объясню. Для того, чтобы пройти все вот эти матрицы, ну, то есть вы проходите все эти матрицы, и только потом, получается, вы инвестируете 60 долларов. До того момента, пока вы не инвестировали 60 долларов в матрицу, у вас бинарный маркетинг не открыл. Это случай, если вы начинали с 12 долларов и поэтапно прошли все 4 матрицы и открыли все 4 линейки, после чего открывается 5 и вы переходите в дельту. То есть люди, которые берут по 12, по 180 долларов, они к вам в бинар не попадают. И вы также сами не попадаете в бинар, если приобретаете пакет на 12 долларов или на 180. Напомню, там 4 пакета – на 364 и на 500, если пакет возьмете, у вас автоматически будет сразу открыт бинарный маркетинг. Об этом давайте чуть поподробнее. Но предварительно скажу, да, что у бинара также есть реинвесты, как я уже говорил. Из бинара 1 вы, вы открываете бинар 2, который по 120 долларов, потом по 240 долларов и по тут по 480. Далее будут более крупные а, бинары, но их рассматривать пока тоже не будем. Бинарный маркетинг, он не ограничен в глубину и просчитан от математического скама. То есть, процент от выплат зависит от ID. Тут вот не партнеры, да, друзья. А, зависит он от вашего ID, который вы фиксируете. То есть, чем, скажем так, короче, то есть, чем меньше ваш ID, вот скажем так. Вот здесь просто пример, да. Все это, естественно, перед открытием будет конкретно обозначено. Здесь я просто схематически вам покажу то, что если вы, допустим, попадаете там, ну, там 1000 у вас процентов 20 будет с бинара. Если вы, допустим, 5000, у вас будет 18%. Если вы пришли, когда уже есть 20 тысяч в структуре, у вас будет 15%. То есть с каждым там определенным человеком можно сказать, что будет э, происходить снижение процента по выплату бинара. Именно поэтому, чем раньше вы зарегистрируетесь, чем быстрее вы забронируете себе ID, тем, соответственно, вы будете получать процент по бинару гораздо... Выше. Вот здесь смазочка, да, проценты 1 вот здесь на примере будут э, отличаться. И это в качестве просто примера здесь на слайде приведено. Итак, друзья, да, э, как я уже говорил, по каждому пакету предусмотрено определенное количество предоставленной информации по обучению. И каждый пакет предусматривает маркетинг. То есть 12 долларов этот пакет Basic. По маркетингу открыт первый уровень, как я уже вначале говорил, и одна матрица, м 1 Данный пакет позволяет начать строить бизнес при минимальных инвестициях и построить большую сеть из партнеров аналогичного уровня. То есть вы можете инвестировать 12 долларов, поэтапно проходить все матрицы, открывать все линии за счет того, что у вас также большое количество партнеров на 12 долларов и, соответственно, откроете все линейки и все матрицы. Закройте и потом выйдете на открытый бинар. То есть можете зарабатывать по бинарному маркетингу и э, в дальнейшем уже э, открыть и дельты. То есть схематически выглядит это таким образом. Пакет на 12 долларов это у вас одна матрица и соответственно одна линия. Далее вы, получается, переходите во вторую матрицу, у вас открывается вторая линия, переходите в третью, открывается третья линия, четвертая, и у вас открывается четвертая линия. Это что касаемо поэтапного закрытия. Пакет стандарт включать в себя по маркетингу следующие ниши. То есть 4 линии линейного маркетинга и 4 матрицы. М1, М2, М3, М4. Вы можете получать доходы со всех 4 матриц. И соответственно со всех вот этих площадок открывшихся М1, М2, М3, 1, 1 Ну которые уже да в бесконечном глубину я уже говорил. И 4 открытых линеек. Схематически таким образом выглядит. Вот у вас 4 матрицы. Вы с них получаете доход, да, с третьей линии, с каждой, с каждой, с каждой, с каждой. Денежка вам идет с каждой матрицы, которая вот здесь уже открыл с вами, то есть также заполнен с вашими партнерами. И со всех вот этих четыре линии. Первая, вторая, третья, четвертая по линейному маркетингу. Это пакет стандарт за 180 долларов. То есть, если вы купили не пакет за 12 долларов, а купили сразу пакет на 180 долларов, вы получили более обширный курс обучения, это раз, и вы получили сразу 4 открытые площадки по матрицам и 4 линии по маркетингу. То есть со всех линий вы начали сразу же зарабатывать. То есть вам не нужно было поэтапно переходить пакет, открывать сразу 4 матрицы, повторюсь, и 4 линии. Со всех этих линий вы уже начинаете зарабатывать. Но в целом это вполне логично, если понимать то, что у вас есть структура, вот здесь, да, здесь вы уже 200 долларов, грубо говоря, зарабат, зарабатываете, да, здесь вы 2000 долларов уже зарабатываете, здесь вы зарабатываете уже 20 тысяч долларов. Если у вас выстроилась такая команда, и у вас не был открыт вот пакет на 180 долларов, условно говоря, да, все эти доходы вы, к сожалению, теряете. Поэтому предусмотрите этот момент, заранее я его оговариваю. то, что если у вас есть потенциальная структура, она у вас должна быть, потому что ну, пакет у нас 12 долларов, огромное количество людей захотят приобрести. И представьте, что на первой линии у вас там 40 человек, здесь уже получается ну, гораздо больше, чем если двигаться 5, 25, 125. Чтобы не терять эти деньги, заранее предусмотреть момент. Пакет профи включает в себя полное открытие маркетинга со всеми уровнями дохода. А, то есть это 5 линеек, 4 матрицы. Включая бинарный маркетинг и дельта-маркетинг. Включается одна дельта. То есть это оптимальное решение для тех, кто хочет зарабатывать деньги изначально. То есть сразу при покупке этого пакета вы получаете огромное количество базы по обучающей программе и зарабатываете со всех площадок единовременно. То есть что это такое? Вы зарабатываете с каждой матрицей М1. М2, М3, М4. С каждой матрицы, которая открылась, под ними, все эти источники дохода. Далее вы уже зарабатываете сразу с дельты. То есть все люди, у вас уже открыта дельта, все перетекают сюда. Соответственно, с первой линии вы уже начинаете получать доход. Со второй линии здесь вы тоже уже начинаете получать доход. Третьей вы тоже начинаете получать доход. У вас открыто все пять линий. То есть со всех этих линейок. То есть, вот здесь 2000 долларов мы считали, у вас все это открыто, вы не теряете своих людей, вы, соответственно, получаете прибыль с каждой линии по линейке, и, соответственно, у вас открыт бинар, что очень важно. Вот здесь немножко я э, остановлюсь, да, в этом моменте. Смотрите, друзья, э, что происходит, если вы покупаете, допустим, пакет на 12 долларов. При этом при всем ваши партнеры покупают пакет на 364 доллара, понимая, что это очень прибыльный бизнес, сейчас это очень актуальная ниша, большое количество будет регистрации, большое количество денег за счет маркетинга можно здесь заработать. Важный момент, то что все этих людей вы теряете в своем бинаре. То есть, если вы взяли пакет на 12 долларов, а ваши партнеры по 364 или по 500, они к вам в бинар не попадают, потому что ваш бинар, он не открыт. У вас нет бинарного маркетинга, и они, соответственно, уходят к вашему спонсору. Ушли они к вашему спонсору, и, соответственно, чтобы вы понимали, для общего обозрения такой момент, вы потеряли не только этого человека, но и потеряли в бинаре всю его структуру. То есть, ну, пакет за 500 долларов полностью это э, тот маркетинг, который я уже изначально озвучил по 364 доллара, только здесь разница то, что входит сюда две дельта. Максимально комплектованный пакет со всеми уровнями дохода, возможности получения всех полных ресурсов обучения по всем направлениям. Это что касается маркетинга и продуктов. Схематически вот так, да? Э, вот здесь вот сумма только не 364, сумма 500 долларов, да? Здесь не обращайте внимания. Э, получается таким образом полностью все четыре матрицы. Здесь еще две дельта, открыто полностью 5 линий по линейному маркетингу, сразу все доходы здесь получается со всех уровней. Здесь у вас открыт бинар, то есть все, что можно было изначально открыть, то есть 2 дельта, 4 матрицы, 5 линий и бинар, они у вас приносят доход. И вот теперь отдельный слайд я для этого решил запустить. Если вы приобретаете пакет на 12 долларов или на 180 долларов, а ваши нижестоящие партнеры приобретают пакеты за 364 или 500 долларов, вы окончательно и безвозвратно теряете их и их структуры в бинарном маркетинге. То есть человек... И, соответственно, всех его людей, которые также приобрели пакет на 364 500 долларов, вы их в бинаре не увидите. Соответственно, доходов вы с них не получите. Обратите внимание на то, что в перспективе приглашенные вами лидеры могут выстроить структуру в десятки тысяч человек. При этом ваши потери могут составлять десятки тысяч долларов. С точки зрения финансовой обоснованности и при наличии структуры, целесообразно изначально приобрести пакет на 364 доллара. О плюсах, да, друзья? Если у вас пакет на 364 доллара или на 500, ни один ваш приглашенный человек по вашей реферальной ссылке не сможет обогнать вас ни в матрице ни в одной ни в бинарном маркетинге то есть перестрахуйтесь на всякий случай для того чтобы вас не перепрыгнул никто да возьмите сразу пакет на 364 доллара и тогда у вас будет стопроцентная гарантия того что никто никого не перескочит все займутся свои ячейки и будете двигаться э, параллельно скажем так э, вместе с теми с кем начинали этот бизнес если вы возьмете на 12 долларов велика вероятность что вы потеряете определенную структуры в бинаре и в матрицах соответственно промежуточно также один раз потеряете своего партнера в любой момент времени вы можете сделать апгрейд на пакет уровня выше доплатив разницу между пакетами то есть если вы приняли встать доллар за 12 занять ячейку да а потом поняли что э, вы хотите больше получать информационную базу по своему обучению вы хотите э, зарабатывать э, наиболее крупные суммы по маркетинг плану вот и э, хотите уже настроиться на серьезный бизнес и думаете что понимаете, точнее, что это э, все перспективно, соответственно, можете сделать апгрейд. Резюмирую немного, да, то есть, имеется возможность в этом бизнесе начать строить большую партнерскую сеть с 12 долларов, то есть, ну, 12 долларов – это не так сложно, чтобы масштабировать свою сеточку. Количество людей во всех линиях неограниченного по линейке. То есть в первую линию, во а второй, в, в третьей, в четвертой, в пятой, в шестой, в седьмой вы можете неограниченное количество людей получить. Со всех пяти линий вы получаете доход от 4 долларов до 64 долларов с каждого партнера. Матрица ваша закрывается, друзья, автоматически. То есть постоянно-постоянно открывают под собой новые площадки. Распределение переливов идет в шахматном порядке. То есть даже в бинаре когда у вас, соответственно, будет распределение в слабую ногу, сама система распределяет партнеров. Бывает так, что в бинарном маркетинге перевес то есть в одну сторону в левую там, или в правую, то есть по спиловеру, и э, люди, соответственно, не могут получать так называемые щелчки или пары и доход с них, потому что у них перевес в одну или в другую сторону. Здесь интеллектуальным образом распределение идет, как появляется новый партнер после регистрации или, возможно, перелив, он идет, соответственно, в бинар, в слабую ногу для того, чтобы у вас сокращались вот эти так называемые и вы получали деньги это так называемый шахматный порядок влево один вправо один влево один вправо по матрицам и соответственно по бинару это в слабую ногу бинарный маркетинг просчитан над и позволяет зарабатывать глубину структуры без ограничений то есть что это такое бинарный как я уже говорил маркетинг вам тем интересен что вы будете получать от работы вашей структуры постоянно как только слева и справа появляется человек который вам инвестирует по 60 долларов ты или ну сторону. Он не ограничен в глубину и при этом очень интересен. Дальше система собирается перевести полностью а, всю структуру на блокчейн с полной автоматизацией всех процессов, то есть человеческий фактор будет исключен. Ведутся постоянные вебинары у компании, да, но я имею ввиду, на момент, а, будут вестись, на момент, когда она полностью запустится и, соответственно, будет ну, предусмотрен моментальный вывод средств на биткоин-кошелек. Что еще важно, да, компания предусмотрела а, работу с криптовалютой исключительно, да, то есть пакеты будут приобретаться в биткоинах эквивалентом 12, 180, 500 и 364 долларов а, В случае, если у вас какие-то там недопонимания по криптовалюте, здесь мы все эти вопросы также обсуждаем, Создается биткоин-кошелек, это несложно, буквально 2-3 минуты занимается процесс его создания. Привязывается, соответственно, кошелек к вашему аккаунту и выводы осуществляются в биткоинах. Там еще будет две криптовалюты, это Ethereum и Dash, и, соответственно, с этими криптовалютами также будет вестись деятельность. А в дальнейшем вы эти деньги, которые почисляются вам в личный кабинет, вы сможете конвертировать, то есть со своего биткоин-кошелька после вывода в доллары, ну, фиатные деньги, да, там, рубли, доллары, и, соответственно, можете выводить их уже на свои банковские карты. Здесь сложностей тоже нет никаких. Огромный рынок людей, то есть, высокий спрос на обучение. Люди готовы платить а, за ту а, информацию, которую будем предоставлять, то есть, это будет а, очень интересный контент, действительно, да, и а будем работать над целевой аудиторией. Опять-таки, большое количество будет... А, рекламы, будут приглашаться медийные лица, просто зайти на предстарте вы должны прекрасно понимать чем это скажем так, в хорошем смысле чревато для тех, кто будет возглавлять вот это все движуху и будет получать уже действительно серьезные деньги то есть не 5, не 10 миллионов рублей зайдя на предстарте то есть, учитывая, что будут заходить еще другие страны, обучение будет производиться на английском и немецких языках, то есть сейчас предварительно уже будут заходить команды из-за рубежа, и, соответственно, российскую команду мы сейчас также активно формируем. А для того, чтобы было полное понимание маркетинга, будет краткие подоставлены материалы, то есть это видеоролики, обучение будет проводиться и по продукту, и по маркетингу, но все это на моменте старта уже официально, это конец ноября, то есть повторюсь в районе 20-25 числах, вот приблизительно, и сейчас мы набираем именно блок активных лидеров, которые хотят заработать хорошие деньги. То есть тут интересный маркетинг. На чем зарабатывает компания? компания, соответственно, главные аккаунты, то есть сверху, которые находятся, и они также циркулируют основной поток денежных средств. Все остальное забирают партнеры. Партнеры, и вот за счет того, что циркулируются в макушке там денежные средства, в сетке а, распределяется между остальными партнерами на эти деньги соответственно идет а, ну, скажем так оплата тех спикеров которые будут давать информацию будут давать обучение а, бизнес тренеров медийных лиц а, соответственно тех трейдеров которые будут а, делать там финансовый результат за счет того что будут управлять активами тех или иных людей которые захотят получить пассивный доход продукт очень хороший Продукт очень интересный, он недорогой совершенно, да, 12 долларов, то есть для того, чтобы партнерскую программу начать, это вообще шикарно, я считаю. Вот, за 500 долларов этот пакет, который максимально маркетинг-план открывает, это тоже очень хорошо. Вот, и, соответственно, те, кто сейчас к нам присоединятся, они заработают хорошие деньги. Если у вас остались вопросы, вы можете связаться со мной, задать какие-то э, конкретные вопросы, написать мне личные сообщения. А так, в целом, вот так мы разобрали с вами маркетинг-клан, э, дал информацию по продукту. Жду от всех обратной связи. Сейчас составляем предварительно э, команду мощных лидеров, которая нацелена на хороший финансовый результат.